Ребят, всем привет! На связи Виктор Бондолет. Я помогаю экспертам, наставникам, создателям, авторам курсов, продавать их услуги, тренинги, наставничество на высокий чек через вебинарные воронки, без технических заморочек. И самое важное, что легко внедряемое за несколько недель, и это инструмент, который легко масштабируемый. Прямо сейчас я хочу вас пригласить и представить третью часть видео серии «Механизм продаж» через вебинары. Если вы не смотрели предыдущие две, рекомендую посмотреть, потому что в первом видео, в первом эпизоде мы рассмотрели, как выглядит а, воронка, а, через которую будут приходить качественные кандидаты к вам на консультацию, на стратегическую сессию, на диагностику, квалифицированные, так сказать, лиды потенциальные клиенты, которые уже будут готовы вас купить, и вы сможете на этих стратегических сессиях, на диагностиках закрываться высокой конверсией. А во втором эпизоде мы поговорили о том, что вообще необходимо проделать перед тем, как вообще думать о своем вебинаре. Такое мини-микроупражнение, какие вопросы нужно задать себе, прежде чем составлять тему вебинара, тему вообще презентации, что будет на самом деле наилучшим образом цеплять вашу аудиторию и вообще будет востребовано либо нет если вы не смотрели данные эпизоды рекомендую посмотреть возможно я их представлю где-то в описании для того чтобы вы легко их нашли посмотрите сначала их и потом переходите к данному видео и в этом видео я хотел бы с вами поговорить в этом эпизоде о структуре вашей презентации для продажи услуг на высокий чек да то есть это замечательно подходит, если вы эксперт, если вы наставник, продаете курсы, наставничество, консультации, коучинг. Возможно, вы ищете бизнес-партнеров. Да? То есть в любой индустрии вы можете внедрять данный, данный инструмент, где нужно с незнакомцев перевести в клиентов. Да? То есть и если вы хотите зарабатывать много, тратьте на это минимум времени. Поэтому добро пожаловать в это видео, если вам, в принципе, ценно, полезно. Ставьте лайки, делитесь у себя в социальных сетях. Если у вас появляются какие-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте в комментариях. Я их обязательно разберу в следующих эпизодах, потому что еще дальше есть несколько эпизодов, в которые я хочу раскрыть данную тематику полноценно. И в этом видео мы поговорим о структуре презентации. Да? То есть в структуре всего лишь три основные части. да, То есть три основные части — это... Открытие, это середина и это закрытие. Да, то есть все очень просто. Всего лишь три основные части, которые вам необходимо учитывать, чтобы ваша структура презентации действительно продавала. Итак, давайте мы начнем с открытием. И на самом деле все вот эти три части, они особо важны. Если вы упустите хотя бы какой-нибудь из этих нюансов, да, то есть одну из частей, как-то пренебрежительно к этой отнесетесь, ну, знаете, как вот по наитию вы проведете этот вебинар, я не гарантирую вообще успеха в продажах и вообще в успехе вашего вебинара. Вот смотрите, открытие. Оно, оно очень важно. Оно называется открытие, потому что мы должны привлечь внимание нашей аудитории. Если мы... Своим заголовком, своими выгодами, своей темой не привлечем У нас есть всего лишь 30 секунд Где наш потенциальный клиент, который посетил наш мастер-класс Наш вебинар, автовебинар У нас есть 30 секунд Если мы за эти 30 секунд ему не расскажем что это ему нужно, не докажем, так сказать, и не заинтересуем, не дадим, так сказать, интриги, чтобы он досмотрел до конца полностью, он уйдет с нашего вебинара. И потом мы жалуемся, типа, знаете, ой, маленькая доходимость, либо маленькое закрытие в сделку, да, то есть мало анкет заполняют. Ну, все очень просто, потому что Люди заходят на самом деле и на самом старте уже уходят, потому что им неинтересно то, что вы рассказываете. Поэтому очень важно поработать над тем, как вы начинаете этот вебинар, как вы заинтересовываете, какая у вас тема вебинара, да, то есть и какие выгоды все должно через офер подаваться, да, то есть через предложение научитесь делать оферы предложения потому что оферы это вообще 80 процентов успеха наверное везде оферы есть в рекламе в письмах в вебинаре в продажах везде то есть мы используем офер потому что это крючок хук да то есть мы цепляем внимание нашей аудитории через оферы а оферы они должны быть критериально измеримыми да то есть и давать конкретный результат если у вас скользкое обещание аля ты станешь миллионером непонятно м -м, благодаря чему и за счет чего и через сколько это уже все, это никому не интересно, все, а, ну понятно, лохотрон, и пошли заниматься своими вещами, либо пошли к другому эксперту, который ясный, конкретный в том, что они предлагают. И доверие к таким экспертам намного лучше, когда человек заходит, и он ясно, конкретно видит, что он получает на вебинаре. Следующим образом, после того, как мы привлекли внимание, нам необходимо, чтобы наш потенциальный клиент у себя в голове прокрутил а в правильном ли я месте для того чтобы человек ощутил в правильном что он месте да то есть важно проговорить про его боли с какой точкой а он сталкивается да то есть с какими проблемами с какими сложностями с какими болями наш потенциальный клиент сталкивается на своем пути когда он это слышит он настраивать определенный рапорт с вами да то есть потому что он думает да точно это про меня надо послушать а как же выйти с этой ситуации таким образом следующим образом мы показываем шаг в будущее да то есть мы рисуем картинку будущее то есть даем некое видение для человека если мы пропустим вот этот шаг и не дадим видения для нашего потенциального клиента он не досидит до конца, а в самом конце мы даем призыв к действию для того, чтобы человек записался на консультацию, на которую мы и продаем. Да? То есть мы предлагаем ему нашу возможность, услугу, бизнес, продукт и так далее. Шаг в будущее – это видение. Нам необходимо показать, каких результатов человек может добиться, используя наш инструмент, то, чему мы обучаем, либо то, что мы предлагаем на нашем вебинаре и так далее. То есть, что вот что даст наш инструмент, что даст наш бизнес, что даст наша услуга, что даст наш продукт. То есть, в конечном итоге, какой результат результатов человека ждет. да, То есть, не просто выгоды, а к чему человеку, человек может прийти. Какое будущее у него может быть, если он это внедрит. Да, то есть Таким образом мы якорим человека, и человек обязательно хочет досидеть до конца, для того, чтобы получить все это решение. И следующим образом, почему вы? Здесь очень важно не переборщить с регалиями. Да, то есть некоторые просто сухо дают некие регалии. Вот я такой молодец, супер миллионер и так далее. Но здесь очень важно рассказать свою микроисторию, историю. Да, то есть историю того, как вы сами были с такими проблемами, о которых вы описывали, да, то есть с которыми сталкивались ваши, сталкивались ваши потенциальные клиенты, а, и к чему вы пришли, да, то есть как вы открыли этот инструмент, через какие трудности, через какие блоки, через какие препятствия вы, вы шли, сколько вы анализировали, сколько вы пробовали, корректировали, и, наконец-то, вы нашли вот этот инструмент, с которым вы готовы сейчас с ними поделиться, потому что вот он вам позволил прийти к таким-то результатам. Это очень важно, да, то есть... Я не могу очень много дать за короткое видео, но я думаю, общими мазками вам понятно. да, То есть, если вам важно, вам важно внедрить данную стратегию, если вы хотите действительно качественно внедрить данную систему бизнеса к себе, для того, чтобы за 1-2 дня окупать трафик и зарабатывать в x5, в x7 отложенных средств, да, то есть создать себе поток потенциальных клиентов, высокооплачиваемых, да, то есть на премиум сегмент, заполните анкету, которую найдете в описании внизу. Я посмотрю, как мы сможем внедрить этот, это в ваш бизнес. И самое важное, после этой стратегической сессии вы уйдете с ясным планом действий, что вам необходимо делать дальше. Для того, чтобы пробить тот стеклянный потолок, который вы сейчас достигли. Мы разберем все вот эти ошибки, с которыми вы сейчас сталкиваетесь с теми проблемами, и самое важное, что вы будете знать, а что вам нужно делать дальше, чтобы выйти на совершенно новый уровень. Дальше, после открывашки у нас идет середина, да, то есть это самый тот мясной контент, который мы должны давать для нашей аудитории. Это то, ради чего здесь аудитория ваши потенциальные клиенты, собираются для того, чтобы получить информацию. И здесь очень важно... Нам, вам необходимо давать контент, который продает. А для того, чтобы давать контент, который продает, вам нужно садить семена. Сейчас очень много таких, знаете, разногласий и мифов. Не то, ну, два лагеря, грубо говоря. Не перекорми аудиторию, либо давай ценность, ценность, ценность, ценность. Если вы будете ценны, вы а, никогда ее не перекормите, люди у вас будут покупать. Но на самом деле Что? Мы будем судить по психологии продаж и вообще по психологии человека, что в человеческом мозге а, является ключевым решением для того, чтобы человек начал двигаться дальше. Начал двигаться дальше, он пришел к вам на консультацию, у вас что-то купил. Первое. Человек зачастую к вам приходит с какой-то проблемой, и он хочет понять, что ему нужно сделать для того, чтобы выбраться из этой задницы. Извините меня за французский. Вот ваша задача, вам нужно показать, что нужно сделать, то есть стратегию, да, то есть стратегию, инструмент показать, возможность, бизнес, все, что вы показываете, да, то есть инструмент, да, то есть, что человеку нужно сделать. Но вам не нужно рассказывать, как это сделать, потому что и вот здесь вот это вот ну как, так сказать, золотая середина инфобизнеса, инфомаркетинга, когда мы продаем информацию, ей информацию, что если мы начнем рассказывать как, да, то есть это не то, чтобы нам жалко, чтобы вы понимали, тут работает опять же принцип психологии влияния продаж. Когда вы рассказываете что, но не рассказываете как, у вас срабатывает первый триггер незавершенности. То есть человек, он получил, он получил кучу ценностей, вам нужно дать много ценностей, что нужно человеку делать, чтобы у него появилась ясность, у них появился план. Но они не, не понимает, как этот план внедрить. И не должны понимать, потому что за короткий вебинар невозможно дать систему, как вот разложить по полочкам. Вам нужно дать человеку ясность, что он нашел наконец-то выход из своей ситуации. Теперь он готов пойти дальше и понять, как это сделать, благодаря, например, вашей помощи. И таким образом работает принцип триггер незавершенности. Когда человек получает что, но не получает как, его перевести в следующий шаг, например, к вам на консультацию намного проще. Следующий момент, когда если вы совершаете эту ошибку и начинаете, как говорится, говорить как, то есть вы хотите так дать много ценностей вашей аудитории, то человек, он не будет доволен даже самой проведением вашего вебинара, потому что это скучно, это занудно и так далее, и человека вы просто перегрузите, вы не дадите ему пользу. Поймите, если вы начнете говорить, как, вот эти все технические моменты, объяснять шаг за шагом, куда нажать, например, либо как сделать, вы просто перегрузите человека, и у, у него даже не будет мотивации это внедрять. Он говорит, да, все понятно, я пойду это попробую, сделаю. Но он вообще, в принципе, вы предаете, даже не себя пред, предаете, вы предаете своего потенциального клиента. Вы ему раскрыли карты, и по итогу ему теперь неинтересно, не внедрять, не изучать, что дальше, потому что он, в принципе, без поддержки, он сам этого не внедрит, и мотивации у него уже внедрять нету, потому что он перегрузился, и мозг таким образом действует, что ему неинтересно. Поэтому вам нужно сажать семена, и вот семена, которые будут продавать, которые взрастут по итогу, в тот результат, который они захотят получить благодаря вашей поддержке. Дальше вам необходимо поделить ваш контент максимум на три эпизода, на три части. Смотрите, у меня сейчас видео поделено на три части. Открытие, середина и закрытие. Почему три? Это тоже психология. Определенно психология продаж больше, чем три категории мозг наш не запоминает. вот такая вот ситуация когда мы там пять шагов объясняем 10 топ там много много всего поделите это на три категории, и вот три основные блока ваших вебинаров, ваша презентация должно быть. И тогда у вас все будет замечательно, да? то есть вы даете информацию по блокам, и мозг э, человека воспринимает. Поэтому три категории информации, три блока информации э, на вашей презентации. И самое важное, вам нужно доказать то, что вы говорите, это правда. И это можно сделать несколькими вариантами. Первое, это социальные доказательства, это отзывы, кейсы, Ваши результаты, результаты ваших клиентов и партнеров, учеников и так далее. Если нету, ничего страшного, не беспокойтесь, не думайте, что если вы только начинаете, у вас ничего нету, вы не можете никак здесь продавать. Нет, будет возможно чуть-чуть ниже конверсия, но это тоже будет работать вместо этого для того чтобы доказать, что это правда приведите пример от лидеров рынка возможно это ваши наставники, ваши конкуренты с параллельных вообще бизнесов да, то есть веток направлений то есть применяя этот инструмент, какие результаты они имеют возможно есть какие-то стати статистические данные и так далее то есть научное обоснование то есть не обязательно чтобы у вас этот был результат, но чтобы вы фактами результатами какой-то аналитикой доказали результатами других людей и так далее, да, то есть если вы покажете, что это работает у других и так далее, не обязательно, чтобы это работало у вас, либо у ваших учеников, это тоже будет очень хорошо работать. Дальше, ребят, после этого мы переходим к закрытию, и здесь на самом деле... Многие делают а, большую ошибку, а, я тоже иногда ее совершаю, но если вы сейчас меня услышите и начнете это делать сразу же правильно, все будет замечательно и вас просто будет плюс 10, плюс 20% конверсии в закрытии на анкету вашу. А, мы не просто зовем, например, на нашу консультацию, да, то есть либо на нашу стратегическую сессию, нам нужно показать ценность, сколько это стоит. Не обязательно, чтобы человек нам платил за консультацию, но нам нужно придать ценности того, что человек получает. Что, например, вы получаете консультацию, которая стоит вот столько-то денег, но вы получаете ее абсолютно бесплатно. Добавьте каких-то бонусов зато для того человека, который придет на вашу консультацию, это тоже стоит вот таких-то денег и вам это получится бесплатно. И того, придя, например, на нашу стратегическую сессию, вы получаете раз, два, три, 4 5 которые стоят вот ценность вот такая, но вы получаете -то бонусом, это вы получаете просто бесплатно. И таким образом вы повышаете ценность при, прийти к вам на стратегическую сессию, на консультацию и повышается конверсия. Дальше вам необходимо обязательно создать ощущение срочности, то есть не должно чтобы у вас было вот это вот вечно открытые двери а я и завтра запишусь и послезавтра нет вы должны создать дефицит и срочность почему именно сейчас нужно человеку двигаться возможно ограниченность в консультациях да то есть только не надо обманывать действительно расскажите например что вы проводите всего лишь пять консультаций в неделю по одной консультации в день, и у вас там свободных осталось три абсолютно места, с которыми вы можете поработать, и только для тех ребят, которые находятся здесь на вебинаре, вы готовы провести вот эти три консультации, да, то есть и все остальное время вы тратите только работу с клиентами, доводя их до результата, то есть создавайте срочность, создавайте дефицит, что у вас есть ограничения по времени, по количеству и так далее. Это очень хороший триггер, который тоже побуждает к действию и самое важное, не оставляйте человека думать, как и что и как ему записаться на вашу консультацию. Обязательно скажите, например, кликайте по кнопочке ниже, либо по ссылочке переходите, там будет анкета, запомните обязательно все поля и я буквально в течение там, 24 часов с вами свяжусь. И конкретно, что нужно делать. Если у вас какая-то специфическая форма, не думайте, что человек сам додумается, обращайтесь к людям как к детям. Да? То есть чем более детальнее вы будете говорить, какой следующий шаг нужно человеку сделать, тем более вероятно с высокой конверсией люди это будут делать. Это все. В следующем эпизоде я для вас подготовлю, как проводить вебинар, чтобы продавать ваши услуги на дорогой чек. У вас уже есть презентация. Сейчас очень важно понять, как правильно проводить вебинар, потому что это тоже очень важно. И об этом мы поговорим в следующем эпизоде. Если я заслужил ваш лайк, обязательно поставьте, если вам было ценно. То есть я для вас даю ценность, трачу время. Делюсь а, полезным, ценным контентом, который делает мне замечательные результаты для моих клиентов. Поставьте лайк, это самое меньшее, что, чем вы можете меня отблагодарить. Поделитесь у себя в социальных сетях для того, чтобы пересмотреть это видео. А, оставляйте какие-то инсайты, какие-то осознания внизу, в комментариях. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно задавайте, я на них лично отвечу. И если вы хотите систему, которая будет работать 24 на 7, вот эту вот систему, которая внедряется буквально за 2-3 недели будет вам приводить высококвалифицированных клиентов на ваш, ваш бизнес, услуги, курсы, наставничество на высокий чек. Заполняйте анкету, я с вами обязательно созвонюсь, мы пообщаемся. И я для вас подготовлю конкретный, ясный план действий выхода на новый уровень. С вами был Виктор Бондолет и до встречи в следующей серии видео и серии механизм продажи через вебинары. Пока-пока.